Здравствуйте, друзья, с вами Надежда Соколова, ваш тренер ЛФК и эксперт в области здорового образа жизни и нейрофитнеса. Сегодня поговорим о том, можно ли избавиться от живота и иметь плоский живот. Это не только красиво, но и важно для здоровья, для очищения организма от продуктов распада, шлаков и токсинов. Вам часто приходилось слышать обещания: вот два упражнения которые навсегда избавит вас от живота. 5 минут тренировки в день и у вас будет плоский живот. Выпейте эту таблетку и вы избавитесь от живота навсегда. А вот чудодейственная диета, никакого насилия над организмом и вы добьетесь своего результата. Всего энное количество сеансов массажа помогут вам убрать живот. Согласитесь, предложений много, просто кругом идет голова. Так, что же можно сделать, чтобы убрать живот, и можно ли иметь плоский живот? Можно, но для этого нужна комплексная программа и комплексный подход. А вот план действий, который я проверила на себе и сотнях моих клиентов. Первое: Нужно убрать психоэмоциональные перегрузки, научиться справляться со стрессами. Второе – восстановить нормальную осанку, уделить особое внимание пояснице, мышцам тазового дна, стопам. Почему это важно? Я рассказываю на мастер-классе «Секреты стройности и здоровья 50+». Третье – подобрать индивидуальную систему питания с учетом вашего типа телосложения и уровня физической активности. Четвертое контролировать и стабилизировать работу ЖКТ и очищение организма. Пятое. Выполнять физические упражнения и кардионагрузки с учетом ваших целей, по типа фигуры и телосложения. Что нужно сделать для того, чтобы составить оптимальную программу действий? Вы можете собрать необходимую информацию самостоятельно из различных источников. Можете обратиться к врачам и разным специалистам, но будьте готовы, что вам предложат диеты, ограничения, которые дают временный эффект. А вы можете записаться на мой мастер-класс «Секреты стройности и здоровье 50+. Каждую среду с 16 сентября мы встречаемся в прямом эфире в 20.30 в рамках здоровой среды. Записывайтесь, приходите, присылайте ваши вопросы. До встречи, друзья!